не могу найти. Ну эти строгальные резцы, mm -hmm. они как правило вот здесь, вот здесь сделано сделан радиус такой вот изогнутый. Для чего? Для того, чтобы строгать, строгать. Mm -hmm. И сохранялся у резца сохранялась э, жесткость конструкции, mm -hmm. правильно? Чтобы он не болтался вот так не отклонялся, понятно, да? Да. Mm -hmm. Так, итак, это ресы как называется? Токарный, да? Редактор